На и не держит нашего пом, словно пьяница шатается в ночи. Только слышно пустевший звон, да в кармане тихо звянут ключи. Чуть поменьше тот ящичка с письмом, чуть побольше французского замка. Позади не остался незакрытый закрытый дом. Впереди незавершенная страха, вся дубает, развил седукабе назад вернулись. Угасается окошечный пейзаж, С ним сливается купейный синий свет. Это что же это такое? Заплавь, чтобы в строчке увестилось столько лет, Ведь года остались трудно и не вдруг, И слова струн, и телеструна зрият, Отруг на этой строчке и замкнется в круг этой да жизни предпоследней для меня. Вся Сикие квадратные стучат, Изгибает русло поезда река, Поворачивает, пьяница назад, Снова поезд виноват в Снова дым сигарет до поголка, Позади остался без закрытия. Попоры зеленовым листом, Снова дымок, сигарет до потолка, Питакне Гряди закрытый год, а где-то стал забытая страха. Сяк поехал, разбил все конец, Я не вернусь. Сейчас убавлю. Ну, шувать, пожалуйста,